Всех приветствую! Хотел раскрыть тему такую и назвать это видео Не кричите на своих детей. Ну, посмотрим, как это изменится, но ну, давайте опишу ситуацию. Да? Казалось бы, спокойные родители, семья, да, но ребенок непоседливый, бегает. Ну, мы их там называем турбо-дети, турбо да. Он непоседлив, у него не закрывается рот, он болтлив, у него его постоянно выгоняет там из класса в школе, он со всеми пытается конфликтовать и так далее. То есть, он плохо учится, он плохо запоминает, он очень гипер, гиперактивен. Это не характер, и это не ребенок такой. Все мы плюс-минус рождаемся одинаковыми, физиология практически у всех одинаковая, мозг одинакового размера. Давайте я вам приведу небольшой пример. Ну, вот это мозг, а? вот мозг человека. Всего, смотрите, у нас получается в мозге 80 миллиардов нейронов, которые отвечают за умственную деятельность. Но 60 миллиардов нейронов находится только в мыжичке. Видите, он как раз стыкуется к продолговатому мозгу. Здесь, да, то есть он первый принимает как раз омовение позвоночной веной. И, соответственно, отток идет по артерии. Да, и парасимпатический нерв как, нерв как раз сюда подходит. Это вот первое, что принимает кровь и прочее от э, организма, от сердца из из всего мозга как это выглядит а, сейчас у нас мы приложим еще картиночку вот здесь вот здесь как раз показано да то есть вот они позвонки вот она здесь к сожалению у нас на макете нарисована только артерия но вообще еще и вена есть на да? плюс еще есть пара симпатический нерв который обвивает каждый позвонок это все семь шейных позвонков они убивают если хоть один позвонок смещен на миллиметр Артерия слегка начинает поджиматься, а вены уже зажата, потому что у артерии у нее хотя бы есть внутренняя мускулатура, у вены ее нет. А вены уже зажата, то есть кровь уже не поступает. И та, которая заходит отчастично, а да, то есть она хотя бы он уже не выходит. Парасимпатический нерв тоже нажат, зажат. Откуда появляются вот эти головные боли, откуда появляются непоседливость, неусидчивость, какой-то вот мандраж, хочется двигать, как-то, да, что-то вот делать такое. Дети плохо запоминают, плохо учатся, часто приходят люди, ну, простых специальностей, ну, говорят, ну, типа, мы люди простые, там, не особо образованные, поэтому у нас дети троечники, там, двоечники, поэтому вот балбес, у меня сын балбес, вот там, или там, просто он там, вот частую такую фразу очень слышу. Самое интересное вот, мое наблюдение такое, что когда мы детей правим, очень часто дети начинают учиться лучше. Ну, сначала я удивлялся, пока не не увидел исследования Шишонина Александра Юрьевича. Да, это вот как раз доктор, и он как раз занимается этими проблемами. У него крупная клиника, тоже свой канал в YouTube есть. Очень интересные моменты он как раз раскрыл в своей научной работе, скажем так, обосновывающие те результаты, которые имеем мы после своей практики. То есть дети начинают лучше учиться, становятся спокойными, да, то есть вот он приходит, в кабинет, он бегал, бегал, бегал, бегал, бегал здесь, да, по кругу. Мы ему, соответственно, позвоночник Шейный отдел выставляем и прям потом, ну, поплачет немножечко, да, потому что дети не любят такие в основном, когда до них дотрагиваются. Это не то, что им больно, да, но они просто не любят, что до них дотрагиваются. Тут же у них мышцы, которые были в гипертонусе они становятся мягкими, очень легко прогиб... проминающими. Родители сами это сразу замечают. Ребенок через 20 минут бывает что он засыпает и там через 15-20 минут просыпается и все это совсем другой ребенок менее непосетлив он более размерен он лучше принимает решения быстрее учится бывает там поэтому может быть видели наше видео где ребенок там шею не мог держать бывали детки там ползать не могли кто-то сидеть не мог из детей практически после нас на вторую неделю что через 9-10 дней дети садиться начинали ползать начинали вот такая ситуация как часто нужно делать правку шеи? Ну, э, вообще, мы стараемся не раньше, чем раз в 2-3 месяца. Но, опять же, вот исследование Шишонина идет. Он говорит, что он своим детям правит шею раз в неделю. И вот поэтому те люди, которые к нам приходят, шейный отдел выставили, они говорят, вот, прошло 2 месяца, мне опять заклинило. Вот еще раз, исследование Шишонина, да, человек очень много достаточно научных исследований провел на эту тему он делает раз в неделю своим детям. Почему это происходит? Это происходит, шейный отдел смещается не обязательно сделать какое-то действие, как я говорил в одном из видео, что разговаривать вот таким образом по телефону, особенно это касается молодых мамочек, да, которые держат в одной руке ребенка, во-вторых, второй рукой она что-то готовит, и уже третья разговаривает с кем-то с подругой. Да, то есть 15 минут, 10-15 минут разговор таким образом по телефону, шейный позвонок смещается. Да, любой вам невролог скажет, это называется подвыг шейного позвонка. Сон на животе, да. И даже если вы на боку спите, может быть на боку, но шея чуть-чуть повернута. да, то есть смотрите, то есть должен, должен быть, сохраняться вот этот вот крест именно. Крест должен сохраняться, да, то есть шейный отдел очень легко выставлять, это выставляем, я очень рад, что это делать можем не только мы на постсоветском пространстве, но еще и клиника Шишонина, я очень рад этому, мы и наши ученики, соответственно, да? то есть сейчас все, которые ученики у нас выпускаются, у всех, всех мы учим, все это умеют делать. Поэтому к любому из наших учеников пожалуйста можете обращаться поэтому еще раз 80 нейронов мозга содержатся мужички я обращаюсь прежде всего к преподавателям начальных классов да? то есть вот смотрим детки там как-то искривлены или что-то сидят вы смотрите не посели пожалуйста обратитесь к родителям чтобы они нашли специалиста это не обязательно мы может быть кто-то еще может это делать чтобы ребенку выставили шейный отдел я, вам, я вас уверяю что вы результат увидите прям в считанные дни у ребенка очень быстро все устанавливаются, 4-5 день, это совсем другой ребенок будет. Поэтому, ради бога, применяйте. Все наши костоправские методики, слава богу, они имеют и в том числе и научное обоснование. Мы уже видим это в результатах тех врачей, которые делают исследования. Будьте здоровы, применяйте, следите за своими детками и не только за детками. Опять же, ссылка в описании, про видео, из-за чего, то есть причины головных болей часто тоже бывает шейный Но не все. Будьте здоровы.